стадии эмоционального выгорания вообще это очень такая сейчас тема она тиражируется активно эксплуатируется везде и важно бывает понимать на какой стадии мы находимся что с нами сейчас происходит можно условно выгорание, связано так или иначе с огнем. И когда мы рассматриваем историю выгорания, то мы сравниваем это с метафорой огня. Первая стадия называется искра. Ну так вот я решила ее назвать искрой. Это когда вы просто чувствуете какое-то легкое разочарование, усталость, скуку, какое-то сомнение. Может быть, я не тому дала обещание любить, или не туда иду, или не тем занимаюсь. Может быть, это вообще не мое. И как-то вот... Это такая искра. Ее легко потушить, просто хорошие выходные, хороший отпуск, какое-то яркое событие, и искра быстро исчезает. Но если эту искру не потушить, из нее, безусловно, разгорается пламя. И пламя – это уже режим, когда мы... Второй этап. Первая искра, второе пламя. Это когда мы уже не не можем отдохнуть выходные, это когда нам кажется, что все, что мы делаем, это бесполезно, нашу работу никто не ценит, она вообще не нужна, и, кстати, виноваты те, и вот эти, и вот те, и, и так далее. То есть мы уже начинаем э, в таком хронически затяжном режиме проявляться достаточно негативным образом. Третья история, когда пламя превращается в пожар и начинает сжигать наши ресурсы, нашу жизнь. В первую очередь оно, безусловно, сжигает наше здоровье, во вторую, наши отношения, в третью, как ни странно, наши деньги. Они говорят, последние, они самые, это самая дешевая история. И говорят они последние, но тем не менее. Пожар уже начинает выжигать жизнь. Появляются хронические болезни. Появляются какие-то острые болезни. Появляются какие-то жесткие неприятности. Постоянные системные срывы. Исчезают деньги, и зато появляются большое количество кредитных обязательств или просто долговых обязательств. Четвертая стадия страшна, потому что здесь уже работает только медикаментозная история – это стадии угли. Ну, представьте себе, когда вот у вас было все, а остались одни тлеющие угольки. И понятно, они еще такие горяченькие, вроде как можно не догнал, так хоть согрелся. Но это когда ты уже не можешь справиться без медикаментозной поддержки, когда ты идешь в больничку, тебе выписывают антидепрессанты. Те, кто не идут в больничку, идут с другими средствами, алкоголь или в параллельные миры, в компьютерные игры и прочее. Потому что а все, все сгорело, ничего не осталось, ничего не держит, такая связь с жизнью становится максимально слабой. И последняя, пятая стадия, она самая страшная, это стадия пепел, когда все, тебя уже реально ничего не держит. И Люди, которые достигают стадии пепел, это люди, чья жизнь держится буквально только на великой воле внешнего мира, семьи или докторов, потому что это люди, которые как раз начинают завершать свою жизнь тем или иным способом на очень высокой скорости. Пепел это когда уже ничего не тлеет, уже нету никакого огня, никакого, уже даже угольков нету. Просто пыль такая серая, все забивающая, блокирующая рост любого начинание, причем еще и расползающиеся на абсолютно всю жизнь. Пять стадий. Искра, пламя, пожар, угли, пепел.